Всем респект, с вами Google мужик 120 гигабайт, сейчас будет громко. Ай блять, ебать, ах ты сука, ах ты сука блять ебаная, ебать ни хрена себе, скример жесткий. Всем респект, братва, с вами Родер 120 Гигабайт, и сегодня мы в игре, которая называется джинофобия, или гинофобия, короче говоря, игра боязни женщин. Понять не имею, что здесь будет происходить, ребятка, с нами, и давайте посмотрим, мы продолжаем, как вы понимаете, нашу серию замечательных инди-игр, ебанутых, всяких, которые я обещал вам записать, когда я буду в отпуске, и сейчас мне попалась вот эта ебанутая игра. Что здесь делать, я понятия пока не имею. Что происходит? Что это такое, нахуй? Я что, типа Боюсь. Я боюсь паучков еще, ребятки. Я типа не смогу туда попасть из-за паучка, что ли? Так, а что нужно делать я не понимаю, а? Ну-ка. Опаньки. Нихуя графона завезли. 1, 2, 3, чтобы приключить оружие. 1, 2, 3. Мы пришли в компьютер, там какая-то, видимо, игра Dead Hunter, я даже не успел прочитать, как она называется. Ты, блядь, серьезно. Ты только что ее название произнес. Дубина. Братан, ты как? Кто это? Патроны собираем нормально. Я надеюсь, стрельба здесь топовая идеальная. Просто с баллистикой мечты, ребят, продуманный, классный. Смотри, братан. А, иди нахуй! Да иди нахуй, ты че, е ⁇ твою мать! Ебать! Блять, перезарядка нахуй! Блять, блять, блять! О, сука, ебали, вроде, рот, хуя себе тут экшен жесткий. Бля, я реально перепугался, сука, здесь как это дичь. Нам нужно с уровня, что ли, выбраться просто? Так, а, э, мы взяли здоровье, мы взяли здоровье. Жесткий экшен, ребят. Ну вот тогда я понимаю, Инди. Вот это я знаю, ребят, э, как надо делать игры теперь, да? Если бы я стану разработчиком, сразу сделаю что-то подобное. Просто первым делом. Патронов все еще мало, ребят. Патронов все еще мало. Нам нужно еще что-то найти. Давайте посмотрим, куда здесь вообще еще можно пройти. Так, я больше никого не слышу, никаких страшных воплей. Так. Нет, тут там есть, ну там слева. Ща мы всех развалим, пацаны. Вы что, в моем МЛГ не верите, что ли? Верим, конечно. Ты же в игры играешь, как батюшка. Ебешь всех направо и налево. Лол. Где ты? Где? Где? Вон он. Изи, блять, пта, нахуй хедшотик, сука, пидор! О, ебать! Иди нахуй! Так, ребята, им надо хедшот развешивать, иначе пизда. Минус. Блять! Да, так себе я, конечно, хоть что-то развешиваю Ну ладно, хоть какую-то часть мы завалили Так, здесь можно бегать, ёпта, вот что я вспомнил О, у меня есть стамины, лол, я вдыхаюсь ха ха ха Эй, кто, что? Что это было, блядь? Нихуя себе Иди, блядь Патрончиков дайте, ребята. Это просто аза так, ну я вообще-то не в это хотел играть. Я хотел играть э, динофобия там, типа, там, блядь, боязнь, короче, женщин, все дела. Я купил вроде как для трешовой игры, ебать. А тут какой-то не такой хуёвый шутер, если быть честным с вами, да? Я и похуже видал, блядь. Не очень понятно, куда надо идти что нужно вообще в целом делать, да? Да вы чё, охуели? Чё вы такие бессмертные? Ебать меня, сраку. Блять, ну здесь а им нужно, блядь, как уж и Мора, я твою мать, я так не умею стрелять, вы что, издеваетесь, что ли? Как я понимаю, здесь в целом э, на разных, абсолютно разных страхах основана игра, я правильно понимаю? Правда, какой здесь страх, я не очень понял. Куда идти надо? Вот что вопрос, самый лучший. Может быть, это выход? Это не выход? ну -ка. загрузка, куда я вышел, нахуй? А, на улицу, ёпта! А теперь чекайте, как он эту надпись ебучую не прочитает и будет бегать, когда умны не понимает, что делать. Сука, Анельга. <ratid> да вы чё?! Это что за хуйня? Что это за хуйня? Бля, а игрушка-то топ. <acha concentreitation> Gemma, хуй ты не врешь, сука, вам обязательно надо в голову что ли попадать? Блять. Блять, а им мечты. Патроны вижу. Да ты, ты, ты что ты не врешь-то, сука? Изи, изи, изи, изи, бить, блядь. Главное, чтобы там нам сзади никто не нахуярил. Смотрите, они не умрут вообще, блядь. Сколько тебе надо раз в голову попасть, дружище? Иза. Так, здоровье. Здоровье 76. Ладно, еще есть. Пока. Ай, блядь! блядь нахуй! Патроны проебу хуя, блять, ребята. Так, и что дальше ты, господи, ты живой? мой? Молю еще патронов дайте мне, блядь. Слушайте, нам не надо этого босса огромного убить, а мне не с чего, что мне. Неужели мне вот с этого дерьма надо его убить, блин, который у патронов нихуя нет? Я же его нихуя не выебу, ни при каких раскладах, ребят. При этом он меня не атакует, он просто за мной ходит. Он меня не убивает. Самый главный вопрос это, блядь, куда мне вообще нужно попасть? Минус. Иза, блять. Так, вот это уже серьезно, нахуй. Блять! Патронов-то мало, ёп ты! Блять! Все, патронов нет, ребят, две штуки осталось. Где мне для него патроны дойти, а? Дайте мне еще патронов для автомата, малю, нахуй, пожалуйста. Блять, как они выглядят, чеху его знает. Нашел инструменты? Зачем? Зачем они мне? Чтобы сука машину собрать и съебаться на ней, сука, отсюда. Ну, да ты же, сука, надписи в игре не читаешь, поэтому и не знаешь, сука. Блять, пиздец! Блять, блять, блять, нахуй! Ебать, я живой? Что со мной? Ай, блять, живой? Каким хуем я живой, я не знаю. Так я понял, блять, иди сюда, блять, брать. И за я всех сейчас положу, пидорги. Блядский рот. Ну давай, Глок, не подводись, сука. Блядь, можно нихуёво, кстати, натренировать а им на этом дерьме, ребят. Сколько? три 4 патрона. Где искать патроны для нашего замечательного пиздатого охуительнейшего? Просто, я бы сказал, автомата. Вот что мне нужно, ребят, очень сильно. Это пидоросня за мной гоняется, ребят. пидоросня за мной гоняется. Изи, блядь. А обычных мастерков такое ощущение, что мы всех уже вынесли. Зачем нам инструменты? Зачем? Они для чего-то нам нужны, ребят, сто процентов, чтобы что-то починить. Я даже не знаю, что. Что мы можем здесь починить? Действительно, блядь, что же это может быть? Вот танк бы починить, вот танк бы, блядь, починить, был бы классно. Так, вон еще один зомба ходит. Они спавнятся, что ли? Иди нахуй. Блядь, они спавнятся, ребят, у нас пиздец. А патроны спавнятся? Если бы патроны еще спавнились, я бы тогда сильно не обламывался. Бля, я понятия не имею, пацаны, что нужно тут делать, куда тут нужно, блядь, идти? Почему у меня во всех играх не хватает, блядь, патронов? Это что такое за игры вообще? Может, потому что попадать надо, блядь, по врагам, а не мимо стрелять, сука, и и щек, ёбаный. Пацаны, ну это пиздец, я не знаю, что делать. Надо завалить вот этого, что ли, пидора? Ну, бля, я сделал все, что мог, блядь, ёбаный. Братан. Охуенно. Я не знаю, я в него, кажется, въебываю все, но мне кажется, это просто бесполезняк. Все, ноль патронов, вообще заебись. А тут зачем-то нужны еще инструменты, ребята. Зачем-то нужны инструменты. Надо понять, для чего они нужны. Кто-нибудь, блядь, ему скажите, зачем нужны, сука, инструменты? Я заебался на его тупку смотреть, сука. Бляский рот. Это я. О, бля, епта. Здравствуйте, блядь. Я буду, блядь, на вашего дядю тратить, вот на этого. Так, вы, ребят, блядь, идите нахуй, пожалуйста, а? Давай. Блядь, да ты что ты, блядь, ты что ты делаешь? Что это? Что ты сделал? Блядь. Охуеть просто. Бля, он не подыхает, ребят, но я не знаю, что делать еще. Ох уж эти инди-игры, им только и нужно, чтобы мозги мне не поморочить. Да, нет, чтобы расслабиться, дать поиграть как-нибудь. Вообще, на самом деле, весело довольно Точно нужно куда-то применить эти ебучие инструменты. Так, давайте-ка быстренько восстанавливаем здоровье, как можем. Ебать! Ты охуел, что ли, братан, иди нахуй! Нажмите тев, чтобы бросить. Это в него типа, блядь? Ну вот, я бросил, блядь, и чё? Небось, надо, блядь, стрелять, а у меня патронов-то хуи, блядь, это только сосачий, да? И вот так вот бегаешь по кругу, пытаешься выяснить, нахуй, что тебе надо? Может быть сдохнуть нужно, я не понимаю, что в этом смысл вообще. -то. Ну для тебя это, блядь, смысл всех игр, сука, мистер, внимательность, ёб твою мать. Я всю бегаю думаю, куда, блядь, эти ебаные инструменты-то, ну, зачем они нужны? Вот это не надо, ничего с этим не сделаешь, блядь, нет. А может быть нужно принести. Не, ну это бред. И что, мне уезжать нахуй на нем отсюда? Ну вот, типа колесо, да? Не, ну оно. А, нет, смотри. И что вы думаете, он догадался про машину. Хуй там плавал. Вот Ну, можем его вот сюда поставить, это говно. Блядь, ну это пизда, блядь. Сейчас он придет ко мне, этот пидор. Вон он идет ко мне. А он тут, он забаговался. Ахуй ванус, блядь. Я его разбоговал. Кстати, он неплохо нарисован, в принципе -то. И чё ты, блядь, я нахуй же совсем от того, что мне делать нехуй, я тут совсем страх потерял, братан. Я не могу, ничего не могу с ним сделать, ребят. Блять, <смех> пизданули меня, пизданули. Мне надо найти колеса для этого микроавтобуса. Ах ты, сука, сука, сука. Блять, наконец-то он сука понял, что делать надо. Блять, молодец, сука, со второго раза прочитал гений ёбаный. Слышь, блять, комментатор, ты заебал, ту деть уже спать иди время, да хуя детям спать мешаешь. Прости, дорогая, уже иду, просто он пиздец заебал тупить. Ладно, братва, я вас оставлю. Надеюсь, без меня вам скучно не будет. Наслаждайтесь. Что ж ты, сука, сука, сука, сразу ты не прочитал, Артем, ёб твою мать, вот что нужно делать, ребята. Нужно найти просто найти колеса. Это же просто аза. Берем вот это раз колесо, да? И просто жестко, блядь, туда несемся, нахуй. А хуй вы меня догоните пидоры? Главное спокойствие. ведите себя спокойно. Ведите себя спокойно, не будь таким дебилом, блядь. Так, я понял нахуй. Ой, блядь, ой, блядь, что-то у вас дохуя совсем Так, и как мне вас убивать? Сколько у меня патронов? Дохуя, на самом деле Если, если раздавать хэдшоты, то, в принципе Одолеть этих пидоров реально А я же, блядь, мастер Мастер же, правильно? Смотри, смотри, смотри, молга, смотри Оп, оп, блядь, ладно, со второй попытки это плохо Блядь Блядь, иди нахуй, доктор Изи, пта, блядь, изи, сука, блядь а, ребята, нужно забрать его набор инструментов, как я понимаю, собрать этот микроавтобус. Блядь, охуенно, мне становится интересно играть, скулол. Привет, братан. Ты странный, конечно, ты очень странный. Так, нашел инструменты, тоже надо. Так, и теперь, ребят, главная, конечно, задача, это найти побольше, блядь, этих ебучих колес. Правильно, как бы это странно не звучало, звучит, как будто я на каком-то технопате, блядь. Мне надо побольше колес, если вы понимаете о чем я надеюсь, вы не понимаете. Иди нахуй, иди нахуй, пожалуйста. Сейчас мы наизди затащим блядь, карту, блять надо отсюда валить, потому что Триллер сейчас сюда придет и будет махать и дубиной ебучий. Еще одно колесо, бери его нахуй, давай, погнали. Блять, я естественно надеялся на какую-то трэш игру, типа прям про женщин там, которая блядь, просто там выебывается там и так далее. Опа. Так, сколько еще нужно? Еще два. Так, где еще колеса, ребят? Точно я их пропускал, потому что думал, что это просто бесполезный, никому не нужный нахуй мусор, оказывается это очень важная и клевая штука. А, знаете что? Знаете что? Нашел, блядь. Блядь, почему я вначале эту надпись сразу не увидел? Я бы так долго не тупорылил. Давай, ставь, ставь! Ты нихуя не поставил, блядь, братан. Какого хера? Падайте, суки! Ёб твою мать, а? А тут уже есть. А нет, все, она встала. Нет, она не встала. Блядь, да что такое? <гас> Иди нахуй! Блять, бля, охуенно игра. Если <свят> бы я в детстве такую игру нашел, я бы, блядь, так перся, пиздец. Говорил, что это топчик идеал и играл в нее каждый день, блядь. Сейчас, конечно, блядь, мы избалованы. Современным, блядь, нахуй, мы игра строим. Где там, блядь, кейсы, хуейсы, блядь, да. И все вот это дерьмо. Я даже не знаю, за сколько я эту игру купил, но там какие-то копейки вообще, блядь, изичные, просто, которые пятилетний ребенок может сэкономить про себе на дошке. <свят> Топливо нашел, кстати, пацаны. Топливо, топливо нужно, нужно, нужно, нужно. Я понял, я понял. Мы, короче, собираем тачку и должны съебаться на ней. Так. Так, братан, подожди, подожди, подожди. Не спеши. Так, все, залили, но нам нужно еще. Вот оно, ёпта. Но прям здесь. Так, ну что теперь-то? Изи, ёп, съёп! Съеб! Нахуй, съебались, блядь, это этого пидорга! Так, а что дальше-то будет? Ага, прошли, ребят, здесь мы прошли. Бля, ахуенный? Кто, кто звонит? Опа. От папы. Линда сказала, что ты теперь посещаешь психологи, что ты не обещаешься с женщинами за фобией, схожей с твоей фобией пауков. По-моему, это отличная новость, так как я думаю, что ты гей. А это в наше время не лечат. Батя, бля, охуенный. Может, игру пройти к херам собачьим, а? Потом вам нарезать? Чего я боюсь? Паука, ребят, боюсь. Паук не дает мне пройти, ребят, туда. Это моя фобия, паук. Это мамина? Ребята, ну мамина, блядь. Почему мама читает эту книгу? Рецепты зелий. Что за дичь? Генофобия это патологический страх женщин. Вот. Генофобия игра называется. Генофобия там джинофобия, хуефобия, блять. Так, а что дальше там? Может... А, я знаю, ребят, я знаю. Стоп, стоп, стоп, стоп. Смотрите, пацаны. А я не могу его взять. Бля, я думал, я могу вот это дерьмо взять и прогнать его. Так, может быть, мне надо просто понять, как мне прогнать этого ебучего обоссанного э, паука, чтобы он дал мне пройти. Разбросанная одежда мамы. Разбросанная одежда мамы. Блять, я уже даже не знаю, что это очень. Чё... О! Стоп! Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп! Ну-ка! А, Тлка! Ёб твою мать! А наш чувак боится, телка-то жесткая! Я боюсь! Я боюсь! А, паук пропал! Лол! Кто там пришла? Что-то за телка? Ну может нас хочет, а нас чувак боится женщин, не хочет с ними общаться. Так. Погоди-ка. Выпей это, мама. Ну-ка, же гонем. Опа. Ебать, я хочу спать! А, вот так и надо, кстати, сделать, да, походу, до кровати дайте. Ну-ка, валимся в кровать. Загрузка. Так, это женщина, типа. Вот, наконец, дождался настоящего трэша. А ну, то зомби, блядь. Что это за хуйня? Ай, блядь! Ебать! ты сука! Ах ты сука, блядь, ебаная! Ебать, ни хрена себе, скример жесткий. Блядь, ах ты мразь, она еще и лысая, мерзкая, с жопой квадратной. Какой кошмар. Блядь! Ты что не дохнешь? Блять. Минус. Ай, блядь! Блять, какая мерзость, сука. Мне аж в натуре хуярить немножко, потому что я боюсь пауков, ребята. Ну я не сильно боюсь пауков. Ну так, у меня нету прям жесткой арахнофобии, да, как там у некоторых, что они вообще смотреть на них не могут. Но, скажем так, я небольшой фанат. Бля, еще эти Бля, ебать, она клевая. Вот он это трешняк, это я понимаю. Музон, блядь, подъехал. и в пизду, блядь. На, на, блядь. На, сука. Дайте мне, пожалуйста, патроны. Я молю, блядь. Спасибо. Ай, блядь. 3% здоровья, ребята. Это уже магро. Придется даже на такую мелкую дерьмо тратить. Ай, блядь. Патрон. Ой, здоровье, заебись. Что вот это такое? А, я понял. пта, что надо делать? Возвращаемся назад. Надо уничтожить все яйца. Девять яиц нужно уничтожить. Все, изи. Сейчас затащим нахуй. Только патрон на них не будем тратить, правильно? Два из трех. Ебаные женщины, блядь. Ебучи ненавижу, блядь, баб. Ненавижу и боюсь, поэтому я ненавижу, ребят. Именно поэтому я же стример, ребят. Вы знаете, у меня женщин никогда не было. Я с собаками, как я на стриме по Супер сказал, да? Только в основном прикалываюсь. Прикалываюсь в основном жестко, да? Так, а вот здесь нам надо пройти, нам надо это прорубить. Я не понимаю, что нам нужно с этим сделать. Easy. Так, минус. Бля, очень мало патронов, ребят. Очень мало патронов. Нужно больше. Бля, ебаные телки. Так, давайте на телке, наверное. Блять. Блять, иди нахуй жирная корова, блять. Ты еще жирная. Мало того, что я так женщин боюсь. Ты еще жирная женщина. Как я, блять, должен нахуй нормально тебя воспринимать? Ты ч ⁇ блять, даже не надейся, шлюха. Не тратим. 4 из 9. Еще одно. Иза. Бля, крыла игра. Вообще, бля, магра какая-то, блядь. Тут это васлик, тут это да? Маленькие пидороги Бля, они что-то не дохнут так легко, так, как хотелось бы Так, на них хэдшоты как не очень работают, ребят Не понял Изи, блядь, говнюк Минус Патроны экономим, бля, и нахуй 6 из 9, ребят Где вам яйки порез еще? Давайте, блядь Вы у тебя яйки резать не умею? Если я баб боюсь, я же, блядь, на изи должен яйки резать Патроны, как их сбить? Опа, смотри. А вот это если я ёбну. Опа. А вот это топчик. Патронов еще больше. Вижу. 8 из 9. Бля, почему так интересно играть в эту хуйту? Я бояться не имею, ребят. Возможно, потому что она такая вот короче. Но старые дурацкие игры, где ты делаешь что-то, не понимая, нахуя ты это вообще делаешь. Типа, ну ладно, похуй. Зато весело, да, там. Да, блядь. Ты чё теперь? я все же уничтожил. Что за звук? Что это? Блять, Это босс? Бля, хуенно просто. Минус, ёп ты, Это босс, блядь, ёпты нахуй. Что это за босс такой, а? Вы что думаете, блять? Я нахуй играть умею в эти ваши ебучие инди-игры. Да я тут всех сейчас даже порежу, блядь. Иза. Это было Иза. Это было за понял ты, говнюк? Блядь, это что, не конец, что ли, еще, пта? Блядь, тёлки, нахуй! Патронов, да, я молю. Так, мне походу не сюда сначала, мне все-таки. <гас> Блять, ебучие тёлки! Ебать! Ч вы не мнете, что, суки? Ай, блядь! Нет! Нет! Сука, серьезно! Блядский рот, а? Блядь, а ну вот опять, ну серьезно, сука а? Ладно, бляди Давай сейчас вот это Ой, давайте сейчас это по-быстрому На, блядь Открываем быстро, давай Минус яйцо, блядь Четыре нахуй Еще одну, блядь, давай Один патрон, блядь, для кого я оставил? Блядь, да режь эту хуйню Три яйца осталось 79, еще, еще, еще, еще. Еще одна где-то должна быть. Опять я одну где-то проебал. Я опять забыл, где она, блядь. Вот она, вот она, вот она. Во-первых, кстати, нет, получится. Изи. Все, а теперь давайте мочим главного босяру. И вот там потом не проебаться, главное. Главное потом не проебаться, ребята, потому что не хочется совершенно... Шмаляю, шмаляю, и он отъезжает. Дальше, мы, ребят, чтобы не тратить, убивай мелких вот так. Режем нахуй. Режем нахуй. Изи. Там просто ебучие бабы, которых я ненавижу, блядь. Презираю, блядь. Потому что я боюсь. Ну и все, блядь. ⁇ пта. И ч ⁇ вы, блядь, шлюхи? Здоровье, нахуй. Ты чувачело, блядь. Ты зом зомб зомбезик какой-то, блядь. Так, мне его можно как-то выпустить, я не знаю. Или надо его выебать. Зомбези, а тебя убивать или нет? Я не знаю, блядь, я его типа освободил. Не похуй, короче. Я не знаю, на что влияет, блядь. Ну что, пойдемте дальше, там дальше пучки вроде как. А может и тоже будут. Вот здесь пучок, да, я помню. Блять. А и мечты, нахуй, всем похуй! Перебоитесь, все равно загаси уже, правильно? Шлюха ты, блядь, разоделась, как мразь, блядь. Как шумара, блядь. Так, что дальше? И что ты хочешь, чтобы я сделал, блядь, перепрыгнул Ты Охуел, что ли? Я же сдохнул. Ага, бля, ёпта. И здесь я должен преодолеть свой страх и пройти по ней. Я а саживая, блядь. Вы что, прикалываетесь, что ли? Бля, я не знаю, здесь надо прыгать вот здесь вот. И мне, мне стрмно, пиздец, я боюсь отъехать, я боюсь это заново пройти. Проходить, ребят. Прям вообще не хочется. А! А, -а загрузка! Что? Еще не все? Да б мать, что за игра-то? Это что, я в ванну что ли? Где я, блядь? В паукали, где я? Что это, блядь? Ебать, иди нахуй. Фу, сука. Изи, епт, блядь. Че вы думаете, я играть не умею, что ли? Мы тебе стрелять не умею. Так, нахуй. Ну давайте, вылазь на меня. Вылазьте по одному, суки. Выда вы давайте по одному, пожалуйста, только давайте вот не толпой. Вот толпой корова вы вылазь. Это слишком кривожопа игра, чтобы толпой, короче, нормально с вами справляться. Слушайте, я вот эту буду вот так шмалять, потому что она какая-то, блядь, нахуй совсем стремная. Или нет? Не, они, они ваншотятся с пистолета, но его нахуй не, не будем на них тратить, ребята, наш замечательный автомат. Ну, блядь! Изи, ёпта, блядь. Блядь, это вообще без трусов. Какой-то кошмар, блядь, что здесь за разврат? Стрельба, конечно, кошмар. Ничего не могу сказать. Стрельба жуть. какие то бетардовские тёлки, блядь, какими-то, блядь, пакетами с какими-то на башке, блядь. Да блять, сдохни. Блять. баный камон. Пиздец, я на последнюю просто все истратил. Ну какого хера просто? Самой большой головой бобень была. Самая большая голова, в которой легче что попасть. Как я, блядь, так проебался? Давайте, мне их лицо, блядь. Давайте эти шлюха. Давай, шлюха валев. Вылай, блядь! Эй. Так, это наебалово, блядь. Ловушка ебаная. Иди, блядь Почему ты не дохнешь? Вы что, дохнете только, если вам в бошку попадут Вы что, прикалываетесь, что ли, а? Алло Блядь, какие-то эти, суки, бессмертные шлюхи Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо Блядь, аза, нахуй Это было аза, блядь, это было аза Ну, почти аза, ладно Это что, это выход? Смотри Что случилось? Что открылось, блядь? Закрылся. Здесь очень одинаковое все. И непонятно, куда, блядь, вообще нужно идти. Где выход? бный лабиринт, понимаете? Может быть, я что-то. Ага, нет, все правильно, мы идем, походу, ребят. Блять, очень сложно по ним попадать. А я еще ту убил каким-то херном случайно, прям. Лол, прикиньте. Это лолик. Иди нахуй. Блядь, даже ни разу меня не ударили шмары, блядь. Обосытесь, блядь, обосытесь. Ах, эти бабы, блядь. Ненавижу, блядь. Одни проблемы от них. Одни проблемы от женщин, да? Так, согрели старую пучка, а нахуй. Этот паучок, который, между прочим, боссом, был у нас ебать-то быстро, иди нахуй. Так, спокойствие, а? Иза, из Иза, Иза, Иза, Иза, блядь, Иза, из тащим, нахуй. Только патронов-то мало, нахуй, нахуй, нахуй. Так, харахнофобия уже моя, блядь, мертва. По-моему, и телк, я тоже уже не боюсь, я их ебу. Чего я вот меня переживать? Правильно, правильно. Может быть э, в этом посыл игры? Еби бабы, не парься, епта. Че ты паришься-то? Еби их, и все. Скажите мне, что это выход, блядь. Что это конец игры, блядь? Это басямба, это, блядь. Ебать, нихуя ты с посохом, жесткая женщина, блять, паук. Ай, блядь. Перезарядка, нахуй! Смешно тебе, сука, паучина ебаная. Так, а патроны-то у меня будут, а то, конечно, все это очень замечательно. Только если у меня не будет патронов, какие блядь, буду ебать. Пикапсом up some health. Ебишь, курва. А пикапсом some... патроны нету, блядь, этой хуйни. Бля, хуенно просто. Патроны дайте. Что я, по-твоему, должен делать? Убивать ее из пистолета, блядь? Сверху патроны, ребят. Сучка. Быстрее, быстрее, быстрее, блядь. Давай, я тебя выебу, бля, игра, блядь, охуенно игра, бля Быстрей. Где еще они? Давайте, может быть, сразу наберем, я не знаю. Иди нахуй. Бля, охуенно просто, блядь. И что теперь? Блять. Иди ты хуя, блядь. Блядь. Не застревай, сука, и так нету нихуя. Есть еще? Есть? Вижу. Я бы еще взял парочку. Опа. Это здоровье, блядь. Ну ладно, здоровье тоже пойдет. Блять, сколько можно тебя гасить, шлюха? Заебись. Ай, блядь. Блядь, ты а что ж ты не дохнешь, что мразь? Они респавнится, я надеюсь. Если они респамятся, то надо все не Бля, очень динамичный пиздатый, если честно. Неожиданно, блядь. Я думал, это будет полный трэш, а не игра. Оказался очень. Ну, это полный трэш, а не игра, тут базар-то 0. Но почему-то, блядь, я, я в нее играю. Уже долго, ребят, я играю. Я, вы, может, смотрите, смотрите смонтированный классный видосик, который там идет недолго совершенно, да? Заспавните мне еще патроны, но я заебался, камон. Они должны были тут столько патронов на месте, чтобы мне хватило. И так нелегко, блядь. У меня 5 осталось, мол. Может, тут смысл сдохнуть? Хотя не бы тогда столько патронов не вешали. Все, пизда, блядь. Все, ребята, это пизда. Я, конечно, могу, могу с, ней, с ней ножом сражаться, но это же, бля, магры, это же для масла, правильно? Когда, бля, бессмертная шлюха. Не, не знаю, давайте как-нибудь так вот. Бля, она меня пиздит очень сильно, причем. Я ее выебал, блядь! Я ее выебал с ножа, суку! Изи, блядь, тащило. Это то, что мне приснилось. Фу, епта, выебал, нахуй, мразь, блядь. Это было изи, ребята. Это было просто изи. Все, я теперь давлю, мне теперь не стрёмно. Я теперь могу дверь открыть, да? Привет, хочу тебя трахнуть. Ебать, что у тебя с глазом, сука? Я не буду тебя трахать, иди домой, блядь, купи мне пиво. Ребята. На Изи я вам прошел всю игру. Понимаете, от начала и до конца затащил как батя. Я надеюсь, вам понравилось. Если так, ребята, то поставьте обязательно лайкосик. Поделись с видосом и не забывайте вступать в группу ВКонтакте, если вы еще не вступили. Подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Господи боже мой, бляха-муха. Вот, как-то так, ребятки, как-то так. На этом, я думаю, мы можем заканчивать. С вами был Мародер 120 гигабайт. Напишите в комментарии, магно, джесты или что-нибудь типа того. Чем жесткий респект и йоу!